ликер барбарисовый с лимоном рецепт достаточно прост но напиток весьма питкий много сказать о нем не могу скажу лишь одно он сладенький он сладенький он кисленький, он нравится тетенькам вот и все. как делается, смотрим